Здравствуйте! Рад приветствовать вас на канале помощь с компьютером. В одном из видео я показывал как можно обойти проблему с установкой Net Framework 3.5 Windows 10 с помощью командной строчки. Данный способ актуален для пользы, который находится в рабочей группе и использует компьютер, например, дома. Компьютер, который находится в корпоративной среде на работе и находится в домене, скорее всего, развернута служба в SUS, которая отвечает за установку в обновлении скачанных с Microsoft по определенным условиям. Как раз служит в SUS и может блочить установку NET Framework 3.5, программы SQL Server Management Studio, или библиотеку Visual Studio. Как раз с такой проблемой я столкнулся и вот вышел на такой способ, который хочу в данном видео вам показать наглядно. Для этого я воспроизвел ошибку, скач, установил, развернул точнее виртуальную машину Windows 10, добавил ее в домен. То есть он находится у меня в домене TSRU. Мы попробуем сейчас установить NetFrameWorks 3.5 и увидим ошибку. Установка через командную строчку не всегда актуальна. И в моем случае попытка была установки, как обычно, через командную строчку с диска, выдала ошибку тоже и не дал уст... а, установить. И как видите. Для того, чтобы обойти данную проблему, нам нужно лишь поменять параметр Всуса на нашей машине. Для этого мы открываем окно выполнить. Для этого кабинат клавиш win R. Здесь прописываем Regit. Нажимаем с клавиш Ctrl-Shift и ОК, чтобы открыть от имени администратора. Здесь мы нажимаем Да. Если у вас есть пароль, то вводим его. Открыли. Здесь нам нужно пройти последующие ветки: Hk Local Machine. Software, Palises, Microsoft. Windows Windows Update AU. И здесь имеется такой параметр: UseWUS server. Как раз данный параметр имеет значение 1. Если мы изменим значение на 0, нажмем ОК, OK, перезагрузим нашу машину, наши проблемы исчезнут. То есть, так как я сейчас подключаюсь к машине PRDP я не могу ее. Сейчас мы перезагрузим ее через команд-строчку. Все, дожидаемся перезагрузки. Все. Теперь давайте попробуем снова установить NetFramework. Открываем панель управления. Далее программ. Включение и компонентов. Выбираем и нажимаем ОК. Скачаем файлы. Как видите, ошибка уже не вылетает, а начинается скачание необходимых файлов. Дожидаем завершения установки и наглядно убеждаемся, что данный способ устраняет проблему при установке таких программ, как Microsoft SQL Server Management, компонентов Net Framework и так далее. Все, как вы видите, применило требуемое изменение. Закрываем. Снова открываем включение и компонентов. И видим. NetFrameware 3.5 установился. Вот так легко и просто нужно изменить параметр в нашем реестре для в На этом видео урок я хочу закончить. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте под видео в комментариях. А так подписывайтесь на канал, регистрируйтесь на сайте, ставьте лайки, если видео вам понравилось, и конечно репостите его.